Всем привет! Вот и наступило время установить значок Volkswagen на вот это вот место. У меня хлопушка. Значит, что я решил сделать? Почистил вокруг, да, чтобы можно было приклеить на двусторонний скотч. И просверлил два вот таких вот отверстия, неглубоких, буквально в первом в первом слое. Немножко не угадал с ориентацией, но ну, да ладно. отверстие. Значит, что я делаю? Сейчас, секунду Оп. значит я сюда протащу кабельную стяжку вот сюда но ну, это для дополнительной фиксации просто я боюсь что его блядь, легко очень оторвать выдрать и спиздить будет с этой штукой не очень будет легко все сделать значит просовываем в одну соответственно высовываем в другую и делаем колечко до да, которое будет прижимать а, непосредственно к корпусу автомобиля саму сам значок Значит, что как я буду делать? Это сначала я вот в это вот отверстие центральное протащу одну стяжку, потом ее протяну здесь, приклею, и тот конец вытащу туда, соответственно, с проводами. И там уже э, буду делать немножко по-другому, там уже... Так, разные. значит, ну что ж, методом значит, решено было сначала подключить провода. Вот они, мои провода. Я их взял от габаритов, но ну, которые вот горят Здесь лампочка стоит. Вот это вот, которая подсвечивает номер. Оттуда достал фишку. Методом научного тыка значит было определено местоположение плюса и минуса. Да, блять, фокусируюсь это там, где я хочу, или нет. Вот так вот. Местоположение плюса и минуса. Значит, так как мне кажется, что у меня машина собрана вообще из того, что было, мы его слепили. То провода у меня, значит, плюс это с... зелено-синий. А минус черно-коричневый. Или просто коричневый. Это просто он грязный. Да, наверное, просто коричневый. Значит, плюс сине-зеленый. Минус это коричнево. Коричневый. Так, ну вот, в принципе, и все, господа присяжные заседатели. Работает значок. Все светится вместе с габаритами. Вот так вот. Ну, mm. ночью, я думаю, будет попизже выглядеть. По -пи -пи -пи -пи -пи -пи. Засирается, правда, блядь, грязью. Ну всяко лучше, чем нет значка За 400 рублей Еще и светится синеньким Козырно Но Пальцы ставьте вверх Кому понравилось, пишите комментарии Что к чему, поговорим, обсудим Всем спасибо пока. Ну вот так вот выглядит вечером Качество оставляет желать лучшего Но что смотрится Крутяк